Итак, показываю свой инжир, который перезимовал сегодня 8 мая. Вот такие веточки. Это завязался, он завязался после зимы. Вот еще новая есть. Такая интересная особенность сорт листья только начали интенсивно развиваться, поэтому я снимаю старую пленку сверху, которая была новое укрытие, я уже снял теперь я вообще снимаю потому что у нас весна была какая-то холодная периодически каждую неделю похолодание и он под таким укрытием даже дырявым, он быстрее набирает обороты И вот так он теперь выглядит То есть есть еще новые будут еще новая зависть .네. <teenage noise> то есть еще есть маленькие плоды, которые еще не развились помимо вот таких довольно крупных уже. Ну вот получается, что он как бы закладывает плоды, э, ну скажем, как черешня, на кончиках э, и прошлогодние вот годовые веточки, он на них закладывает плоды. То есть эта веточка уже, она в том году выросла, одеревенела, была вот такая тогда на этой веточке будут плоды на конца. Ну, те отростки, которые появляются, тоже будут вот на старой ветке, на старой веточке, вот тоже появляются такие вот веточки и плоды с каждой почки. То есть здесь будут э, почки просыпаться. Они просыпаются вот с кончиков. То есть нам нужно ценить именно кончики. Именно, кстати, они сильнее всего страдают. И потом потом уже развиваются э, нижние почки. Нижние почки здесь тоже пойдут расти листья и возможно завяжутся обязательно завяжутся там плоды но они будут э, не созреют потому что это будет ноябрь месяц уже похолодание декабрь нас интересуют именно вот эти зависть этого периода эти почки которые были заложены еще э, в прошлом сезоне вот так это все выглядит и теперь я его раскрываю такое дерево и пусть он растет